Какой банк вложить свои сбережения? Во что вообще лучше инвестировать? Куда и когда платить налоги? Чем кредит отличается от ипотеки? С этими и многими другими вопросами мы с вами сталкиваемся каждый день. И, увы, найти ответы на них не всегда получается. А вот студентам Казанского федерального удалось это сделать буквально за час. Ровно столько им отводилось на прохождение квеста «Финансовая грамотность». Студенты, которые будут участвовать в этой игре, в этом э, квесте, смогут, с одной стороны, продемонстрировать э, свои знания в области э, финансов, те, которые они уже успели получить э, из разных источников, а с другой стороны, смогут узнать э, что-то новое, то есть о тех вещах, которые э, любому человеку нужны э, по определению. Несмотря на серьезную тему, квест по финансовой грамотности прошел в лучших традициях жанра. Шесть локаций в разных уголках здания, еще больше заданий, ребусы, шарады, кроссвод. И на все это минимум времени. Ответил правильно и быстрее остальных – держи щедрую премию. Плетешься в хвосте – ловишь трав. Так что участникам квеста пришлось изрядно поломать мозги, понервничать и даже побегать. А главное – удалось зарядиться очередной порцией новых знаний и ярких эмоций. получили очень... Позитивные эмоции. Также могу сказать, что получили необходимые знания на практике, потому что дело происходило уже в каком-то динамичном процессе. Это очень было здорово, конечно. Игра была очень увлекательная. Команда у нас тоже собралась. Очень веселая. Наверное, Именно из-за команды я и как бы не почувствовала э, горечь от проигрыша. Хотелось бы, чтобы проходили такие мероприятия еще. Как и в любой игре, здесь тоже были победители и проигравшие. Но никто из ребят себя проигравшим не считает, потому что квест научил их решать финансовые проблемы, играя. Александр Александров, Ленардо Влетяров, Универньюз.